Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Обожаю итальянскую кухню. Обожаю блюда из пасты, потому что быстро. Полчаса, и обалденное блюдо готово. Нет, есть, конечно, соусы пасти, которые готовятся долго. Но они, как правило, идут по разделу заготовок. То есть, потратил сразу кучку времени, приготовил кастрюлю соуса. Потом разложил порционно по кастрюлькам, по судочкам, заморозил их. А затем пользуюсь одну-две недели. Но сегодня я готовлю быстрый рецепт. В полчаса уложимся. Ну, может, 35 минут максимум. Для него мне понадобится овощной бульон. Вот с него и начну. Зеленая часть лука в кастрюлю пойдет. Процесс пошел, теперь займусь непосредственно соусом. Шампиньоны надо нарезать пластинками. Масло оливковое с запахом, с горчинкой на сковородку. Это экстра Virgin очень ароматная. Ради аромата именно использую экстра Грибы сюда. Обжариваются им сейчас минут 10. Сначала не дадут сок, затем тот выкипит и настанет пора добавить лук-порей. Режу его тоненько. Кроме того, чеснок понадобится также тонко нарезанный. Видите, сок выкипел, только сейчас грибы начали ожариться, до этого они как бы тушились в собственном соку. Значит, пора добавить теперь уже сливочного масла, да, для большей сладости. И порей сюда, с чесноком. Посолить обязательно и помешивая периодически обжариваем все вместе, до тех пор, пока лук порей не станет мягким. Если в одну сковороду сразу не валить, по килограмм по два продуктов, то обжарится все достаточно быстро. Чуть позже еще зелень понадобится, сразу ее и нарублю. Ну, что тут с луком? А, с ним все отлично. Пора влить немного белого сухого вина. Сейчас алкоголь выпарится и можно будет добавлять пасту. Для этого рецепта, как мне кажется, лучше всего подходит короткое. Я взял вот такие вот ребристые макароны. И вот сейчас вливаю овощной бульон и помешиваю. Собственно, на этом почти все. Сейчас паста сварится, впитает в себя весь этот бульон, останется ее приправить там, сыром, лимонной цедрой, зеленью, перцем черным, сливками да, для сладости. И, может быть, садиться за стол. Готовьте тарелки. Как говорил в начале ролика, обожаю такие блюда из пасты, потому что быстро готовится. А результат при всей примитивности набора продуктов очень классный, прям вот замечательный. Так, ну-ка, макарошки с грибочками. По добавлению вот этого набора лимонная цедра, сливки для сладости, сливочное масло для сладости, стебли петрушки и лука Лучше всего, конечно, лук-порей, потому что он совсем не растворяется, а остается такими легкими пластинками, которые чувствуются. Консистенция интересно создается, но можно и просто обычный лук использовать. Вот этот набор дает совершенно обалденную такую нотку, совершенно обалденный аромат этой пасти. Попробуйте обязательно так приготовить. Ну, потратите себе на лук парей. Не так уж это и дорого, на самом деле, его немного нужно. А блюдо, на самом деле, вот одного такого стебля здорового, Хватит граммов на 400 пасты, а это, по крайней мере, 4 порции. Хороших 4 порции, потому что там еще и грибов уже много, шампиньонов. Шампиньоны, кстати, можно использовать даже мороженое. Короче, классная штука. Приготовьте, не пожурните. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки. Если что-то не нравится, не стеснитесь, пендерите мне дизлайк. Всем пока.